У каждого штата свой фольклор, байки и легенды. Но самые мрачные истории порой не декламируют, а шепчут. 50 штатов страха. Мичиган, золотая рука. Никогда не знал никого, кто был бы так привязан к своей земле, как Дэйв. Он обожал ее, Будто сам был частью нее, а она частью него. Натяни потуже! Ладно. Дейв был рукастым парнем, он мастерил все из клёна и дуба, которые росли на его участке. Поберегись! Дейв и Хезер встречались со старших классов. Она была самой красивой девчонкой в округе и знала это. Классная бревнышко. Внутри косослой. Волокна закрученных спираль. Отличное бревно. Он знает. Парни, хот-доги вас устроят? Да, мэм. Но содержать ее было дорого. Она все время просила Дэйва покупать то, что ему не по карману. И он доставал это ей, сколько бы ему это ни стоило. Кушать подано. Привет, красотка. Мы знакомы? Нет. Но я слышал, ты любишь дровосеков. Правда. Меня привлекают тупые мускулистые парни. Значит, сегодня мне повезло. Оно новое. Мне следовало тебя спросить, но я не смогла удержаться. Могу его вернуть? Нет, мне нравится. Как-нибудь заплатим. Никто Но не ожидал такого происшествия. Я никогда не прощу себе, что меня там не было. Эй, Энди звонил. Ого. Нравится? Сегодня оно привлечет пару взглядов. Всего пару? Так что с Энди? Энди заболел. Мы должны были вместе рубить дерево, а теперь мне придется самому. Мы можем опоздать. Мы в благотворительном комитете, мы должны быть вовремя. Знаю. Но завтра обещают плохую погоду, у меня мало древесины. А может, ты мне поможешь? Сейчас? Всего-то мелкое деревце. То есть, вообще-то оно здоровенное, но... Это быстро. Ладно. Я тебя люблю. Идем, Эй, натяни как следует. Ладно, прости. <звук> <Федернет>! <звук> все в порядке, все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Все хорошо кровь ну, слишком ты. быстро вытекает. Помоги. Помоги. Помоги мне. Помоги. Что ты делаешь? Я должен тебя освободить.